Всем привет! Сегодня будем готовить карпа в духовке с овощами. Приготовленная таким способом рыбка получается нежной и сочной, а овощи вкусными и ароматными. Это блюдо просто идеальный вариант ужина на каждый день. Для приготовления нам понадобится карп, картофель, укроп, чеснок, морковка, лук, петрушка, черный молотый перец, соль и подсолнечное масло. Точное количество всех ингредиентов смотрите в описании под видео. Сначала подготовим форму для запекания, чтобы было куда складывать все. Наливаем немножко подсолнечного масла и хорошо его распределяем по всей формочке. Теперь нарезаем укроп и петрушку. Не сильно мелко. Затем берем небольшую мисочку, выдавливаем в нее чеснок. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем. берем нашего карпа я его заранее уже почистила голову отрезала здесь все из середины выпотрошила и делаем вот такие вот продольные надрезы где-то на расстоянии один сантиметр друг от друга это для того чтобы рыбка в процессе приготовления не деформировалась и с другой стороны надрезаем надрезы глубокие делать не надо просто подрезаем кожицу чтобы она потом не стянулась когда будет запекаться ну, и кроме того еще такой нехитрый способ нужен для того, чтобы рыбка хорошо промариновалась теперь берем и натираем нашего карпа приготовленной чесночной смесью так вот хорошо втираем в эти прорезы по всей рыбке также в середину закладываем чесночок солью и перцем переворачиваем и такую же процедуру повторяем с другой стороны вот так хорошо прорезать туда чесночок закладываем и обязательно сюда в брюшка также в брюшка рыбы помещаем рубленную зелень вот так берем и просто туда хорошенечко ее затрамбовываем как бы чем больше влезет тем вкуснее будет подготовленного карпа перекладываем в смазанную маслом форму для запекания и пусть он так постоит немножко а мы тем временем займемся овощами нарезаем все кружочками лук режем также кружочками режем морковку такими же кружочками нарезаем картошку кружочки делайте не толстыми максимум пол сантиметра перекладываем все овощи в миску добавляем соль перец зелень вливаем 1-две столовых ложки подсолнечного масла и хорошо перемешиваем подготовленные овощи раскладываем вокруг рыбы. смазываем карпа солнечным маслом самую малость несколько буквально капель накрываем форму фольгой блестящей стороной вовнутрь, матовой наружу и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут прошло 40 минут снимаем фольгу и оставляем запекаться в духовке еще минут 10-15 до образования румяной корочки прошло еще 15 минут наша рыбка подрумянилась овощи тоже уже готовы можно подавать к столу вот и все самый вкусный карп в духовке с овощами готов приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт